Итак, уважаемые друзья, значит, смотрите, что бы я хотел вам сказать, точнее, посоветовать. Вот когда вы приобрели на свой аккаунт контракт номер один и бинарный маркетинг номер один, это значит, что вы сможете зарабатывать на линейном маркетинге первого уровня и на первой площадке бинарного маркетинга это как бы такое начальное условие и соответственно в разделе моя линия у вас будут добавляться партнеры активные партнеры вот и здесь внизу у вас будут формироваться списки этих партнеров, естественно. И в разделе «Мой бинар» здесь у вас будут, допустим, вот, вот вы, да, и потом ниже у вас будут еще в эту структуру попадать ваши партнеры. И со всех площадок вы также будете получать прибыль. Но смотрите, есть еще такая штука, как «Бинар 2», «Бинар 3» и так далее, до, вплоть до шестого уровня. И вот давайте я сейчас вам скажу вот первую такую штуку если вы хотите идти первым аккаунтом то желательно вот таким вот золотым треугольником вам приобрести бинар ну то есть контракт 1 бинар 1 контракт 2 бинар 2 вот здесь вот в контрактах да вот вот здесь вот вот я здесь это уже сделал вот где смотреть у меня приобретено то есть 001 и 005 эфириума и соответственно 005 и 015 эфириума. Это недорого, сразу говорю, это в принципе копейки. И потом э, с дохода вы уже можете приобретать э, контракт номер 3, вот видите оплатить, да, и бинарный маркетинг номер 3, то есть все последовательно и так далее. Теперь, что касается гораздо большего заработка. Так как вход очень маленький, поэтому я вам покажу э, вот такой вот свой аккаунт. Это один из самых первых моих аккаунтов, да, и здесь вы видите, что я приобрел тоже э, контракт 1, бинар 1, контракт 2, бинар 2, контракт 3 приобрел уже, да, и э, скоро буду оплачивать бинар номер 3. И я сейчас объясню почему. Теперь давайте посмотрим вот на такую штуку. Я открою мой бинар, и вы увидите здесь золотой треугольник. То есть здесь я, потом по своей реф ссылке я зарегистрировал еще один аккаунт, и э, в левой ноге как бы, да, и потом еще один аккаунт в правой ноге. И таким образом у меня вот такой вот золотой треугольник. И на каждый аккаунт я купил, э, то есть зашел на второй бинар уже. Вот, то есть, контракт 1 плюс бинар 1 и кон контракт 2 плюс бинар 2. После этого я также советую еще то же самое делать и своим партнерам. И вы видите, что некоторые, вот, допустим, Владимир Зубов, да, я ему дал ссылочку уже вот от этого аккаунта, то есть, вошел вот в этот аккаунт, ну, допустим, Петров, да, мой псевдоним, и ему эту партнерскую ссылочку дал. Он встал вот слева как бы. Видите, да, здесь Владимир Зубов, здесь тоже, ну, здесь он не написал аккаунт, профили не заполнил, вот, но ну, это, в принципе, дело времени. И все то же самое. Как только я увидел, что у меня в левой ноге развивается структура, я потом захожу в аккаунт вот этот вот Денисов, к примеру, да, но это тоже мой аккаунт, и даю ссылочку своему партнеру, пожалуйста, Эльмиру. Он также сделал, зашел на золотой треугольник, то есть три аккаунта сделал. Потом отдал ссылочку ту же самую, да, Антону. Он также сделал золотой треугольник. И вот со всего нижнего ряда, да, в этом бинаре я начал получать уже ну, неплохие деньги. Да? То есть, вот на первый аккаунт. То есть, все очень быстро развивается. Если мы зайдем, посмотрим, к примеру, вот я кликну на свой вот сюда вот, к примеру, да, мы увидим, что и на этот аккаунт я уже начал получать деньги. То есть, люди вот таким вот образом заходят друг под друга и все очень хорошо происходит. Далее можно посмотреть вот, вот этот аккаунт. То есть мы видим, что здесь тоже как бы люди добавляются и приносят прибыль. Теперь, что я хотел сказать. Давайте еще раз я покажу золотой треугольник. Это что касалось контракта 1 плюс бинар 1. Вот мы сейчас в нем и находимся. Но, как я уже сказал, что всеми тремя аккаунтами я решил зайти и на бинар 2. То есть контракт 2 0.05 плюс 0.15 бинар 2. Это небольшие деньги, поэтому я вам также советую всеми аккаунтами одному, ну то есть если у вас один аккаунт, либо если у вас несколько аккаунтов, также заходить на бинар 2. Вы прекрасно видите, что у меня первые и подо мной также да, появились мои аккаунты. здесь уже не три линии в бинаре, а 4 да, и вот приносит вам уже не 8 человек прибыль, а 16. Ну, восьмое и шестнадцатое это реинвест об этом вам может сказать ваш тот человек, который вас пригласил и по маркетинговым планам линейный и бинарный вы могли видеть в начальных уроках, минутных вот, там конечно все не так подробно, но если хотите подробно то видео также можно найти либо я его в дальнейшем также запишу для вас, либо поинтересуйтесь у вашего спонсора, то есть пригласителя, он вам также все может рассказать. Здесь я просто вам как бы с другой стороны немножко захожу то есть как вам лучше поступать и здесь также люди заходят вот видите золотым треугольником и самое интересное что когда я записывал вот эти уроки но ну, думаю ну что мне сделать да то есть я уже золотым треугольником зашел я взял четвертый аккаунт еще сделал и также зашел четвертым вот вы видите прекрасно на вторую пару и потом уже идет прибыль не только там с первого стола но и со второго ну, пара, да, контракт плюс бинар, это стол, либо, либо пара называется. Теперь самое интересное, то есть, когда вы приобретаете, давайте вот отсюда, вот я еще раз зайду, контракты. Когда вы приобретаете в дальнейшем, я не говорю сейчас, а немножко позже, да, то есть, когда у вас прибыль пойдет, вот как вы видите, вот она. Прибыль идет у меня красным, вот здесь вот, это мои расходы, и зеленым мои доходы. То есть как только у меня доходы на моем балансе составляют определенное количество эфириумов, и накапливается для того, чтобы оплатить следующий контракт, либо следующий бинарный маркетинг, я это делаю. Ну, вот на примере, допустим, контракт номер 3 я уже приобрел с прибыли. И как только один эфириум накапливается, хотя можно и со своих денег войти туда, то есть не вопрос, вы можете оплатить бинарный маркетинг номер 3. Вот таким вот образом, как вы видите сейчас. Как платить я уже показывал в одном из первых уроков. И что позволяет третья пара сделать то есть третий контракт плюс третий бинар она позволяет сделать автоматизацию вашего заработка то есть когда вы зашли на третий бинар то есть контракт номер три бинар номер три у вас уже автоматом то есть люди которые выстраиваются под вами это тот те же самые ваши партнеры они идут за вами из первой площадки на вторую и со второй на третью и так далее они все идут за вами и начиная с третьего бинар с 3 бинара у вас начинают замороживаться замораживаться средства то есть первая вторая площадка вы получаете их но ну, можете выводить на любой свой кошелек либо обналичивать на другую валюту то начиная с третьего в третьем контракте вернее в третьем бинаре да у вас идет заморозка средств до тех пор пока не произойдет автоматическая покупка контракта номер 4 потом далее Дальше номер 4 и как только бинар номер 4 будет куплен на замороженные деньги из третьего бинара, остальные деньги третьего бинара уже капают на ваш эфириум кошелек, который вы также можете обналичивать. Вот, и происходит уже автоматический такой переход на следующей площадке. И у нас их всего шесть здесь. Да? И это позволяет э, людям двигаться друг за другом дальше, дальше, дальше. И в дальнейшем получать вот такие вот доходы, как вы видите на этой картинке. Обязательно сделайте э, выводы от всего увиденного. Примите к сведению и пользуйтесь данной стратегией.